какие-то опасности именно работы в сети. Конечно, можно профукать свое время. То есть представьте себе, ты вписываешься, ты в финансовая пирамида. При этом ты искренне веришь, что это нормальная сетевая компания. Кладешь туда 100 тысяч, там, чего-нибудь, тенге, рублей там, или какую-то другой валюту. Да, или, там. Тебе компания через месяц отдает в два раза больше. У тебя аргазма, ты получаешь в больше денег. Ты искренне веришь, что эта система навсегда. Рассказываешь об этом всем своим знакомым. У тебя люди приходят, потому что они верят тебе, ты получила денег. они пришли, сдали деньги, они получили. И в эту систему начинают потом резко входить тысячи людей. И люди, получив, допустим, вложив тысячу долларов, получив две, понимают, что, блин, если я вложу квартиру, я в это все две, и в момент, когда начинают вкладываться квартиры, компания закрывается. Да. Ты виноват? ты даже не знала, что такое произойдет. Ты пришла к наставнику, который тебе сказал, я научу тебя зарабатывать, я говорю, возьму тебя за руки. Доведу тебя до результата, до светлого будущего. А светлое будущее, твой наставник пропал, а твоя структура ищет, кого побить. А вариантов не так много. То есть получается, что благодаря тебе, твоим маленьким шагам, может оказаться ситуация, что ты, заработав первые деньги в пирамиде, например, помогла Десяткам людей потерять квартиру. Как ты думаешь, все твои заработанные деньги, каким образом будут потрачены? То есть, если успеешь переехать в другой город хорошо, не успеешь, возможно, будут трясти. Трясти по-разному. Мальчиков с одной стороны трясут, девочек с другой. То есть, многие люди не понимают, какие опасности есть в финансовых пирамидах. Вот. Точно так же есть, есть опасность потерять свое имя. Когда ты связываешься с проектом, в котором твои знакомые ну, допустим, потеряли и время, и деньги. Или, например, закупили огромное количество товаров, которые им не нужны. То есть тут очень важный момент, это понять, что бизнес, он должен быть прежде всего для клиента. То есть он должен быть по-другому вот, устроен, он должен быть более спокойный. Он, с одной стороны, да, он должен быть дерзкий, когда ты вот, рвешь и мечешь, да, создаешь команду и так далее. Это вот, ну, создание отношений, это другая штука. Но ключевой момент должен быть работа на клиента. Какая конечная польза клиенту, которая будет не строить сети, которая просто клиент. Поэтому э, опасность здесь в том, что люди не понимают основ этого бизнеса. И поэтому вступают куда попало. Вот так.